страйк начал за что можно получить страйк и что это такое вообще страйк тут есть такие видео вот где к примеру Видео содержит материалы, защищенные авторским правом. Но ну, это видео, оно просто не может быть монетиз... монетиз... монетиз... монетизацией. А страйк strike... это такое было видео, значит, на том канале еще. это вот видео было вот Аб абразив фото и тут было еще вот эта фотография вот с рабочего стола она была там и когда вот если вы вот допустим загружаете какое-то видео любое видео загружаете примеру то вот здесь вот загружается значит а потом будет вот обработано и было ноль все я нажал опубликовать а вот если вот так вот уже обработано 4 там 44 59 значит там ничего не содержится а если вот это вот всегда смотрите чтобы вот это было обработано, если обработано, то потом нажимайте опубликовать, чтобы вас тут, не ваш канал не закрыли, потому что если там будет какой-то страйк, вот это обработано тут не будет. И, и вот эти все вот фотографии никогда не берите, если они не ваши фотографии. Ну, я не проверял все, конечно, эти фотографии. Но вот так, такие фотографии, они все могут на вас подать. На ваш канал в YouTube и ваш канал потом могут закрыть. У меня было уже на моем канале... На старом В моем канале было... Два страйка было. Так. Вот. А это было, значит... Вот когда этот канал я сделал... 17 декабря тот канал я удалил потому что там нужно было полгода еще этот канал чтобы ждать ну и, и вот эти вот все вот видео где еще здесь вот вот канал эти видео вот тут вот все вот эти вот значки вот где включено написано или можно включить а они будут у вас красные и все вот это вы уже не сможете делать то есть вот загрузка видео включена вы можете добавлять на канал новые ролики или вот это вот еще что такое strike и вот здесь вот будут значки, они будут у вас уже, значит, вот первый страйк, второй страйк, и это уже третий страйк. Ваш канал будет закрыт. Все. Всем пока.